Всем привет! С вами снова я, Ирина Быстрова. И сегодня я хочу рассказать, как сделать рамочку. Это будет объемная рамочка. Мы ее будем декорировать под деревянную для того, чтобы использовать в каких-то декоративных целях скраббокинге или других подобных видах рукоделия. Итак, что же мы берем? Я вырезала из Ватмана рамочку необходимого мне размера. У меня это 7 на 9 и толщина стеночек полтора сантиметра Вы выбираете размеры, те, которые соответствуют вашим требованиям. Подкладываем бумажку. И основной материал, которым мы будем пользоваться, это будет так называемая текстурная паста собственного приготовления. Что здесь? Это клей ПВА и шпатлевка. Э, примерно 50 на 50 размешанная. Такую очень густую сметанку. Сейчас я покажу ее текстуру. Вот такая она. Не очень густая, но и не жидкая. Мы берем эту текстурную пасту и наносим аккуратненько, ровным слоем на всю поверхность нашей рамочки высоту выбирайте любую потолще будет рамочка у вас поменьше можно сразу толстым слоем наносить просто потом дать высохнуть лучше делать на ночь чтобы ничего так сказать не мешало ей подсохнуть может быть не только рамочка, форму можно выбрать любую. Просто очень часто требуются такие элементы, но и в продаже их не всегда найдешь подходящих размеров, текстуры и так далее. И к чему покупать, если мы можем сделать самостоятельно. Лишнее все убираем. Кстати, в закрытом состоянии вот эта масса Достаточно долго не застывает. Ну как достаточно долго? но ну, месяцами может стоять. Зато в открытом состоянии сохнет довольно-таки быстро. То есть за несколько часов я не пробовала сушить меньше. Просто на ночь обычно ставлю и все. Вот тут, смотрите, можно уголочки делать по диагонали как в рамочках можно как будто из досок сколочено да можно сделать имитацию допустим что вот это вот одна доска это другая а между ними уже поперечные другие то есть прямые углы у нас будут выбирайте какие у вас предпочтения и теперь нам нужно взять какую-то кисточку со щетиной, жесткую, и аккуратно-аккуратно провести по нашим, очень аккуратно, чтобы не глубокие такие появились текстуры дерева. Проводим вдоль. Делаем характерные для дерева такие, можно где-то волнистые где-то прямые потом после высыхания мы будем ее подкрашивать теперь нам нужно оставить это высохнуть кладем сразу на ровную какую-то поверхность где она будет высыхать чтобы она не покоробилась у нас Ждем высыхания. Итак, рамочка высохла. Теперь я буду ее тонировать. Цвет выбираете тот, который подходит к вашей композиции. В качестве палитры у меня вот такая фольга. Я сделала себе серенькую такую красочку. Ну, просто буду состаривать мои досочки. Берем кисточку щетина. И разбавляю краску водой. Делаем такую полупрозрачную, чтобы она лучше распределялась. И вдоль наших вот этих прожилок, которые мы рисовали, закрашиваем нашу рамочку. После того, как краска высохла, влажной салфеткой проходим по ребрам и стираем то, что выступает получается практически до белого состояния, то есть краска у нас получается только в углублениях остается, а сверху у нас все, все наши ребрышки, все, что выступает, хорошенечко все стираем. Как видите, получается замечательная такая текстура. Похоже на старую стертую деревяшечку. Таким образом мы можем готовить любые рамочки любого цвета, любой текстуры. Подходящие под наш стиль. Не боимся стирать. Если не понравится что-то, еще раз можете, сможете накрасить. Поэтому лучше постирайте и посмотрите, что из этого получается. Хотя бы в качестве эксперимента. Здесь как раз можно сравнить. Вот эта рамочка у меня сделана под углом 45 градусов. Здесь дощечки как бы смыкаются. А здесь под углом 90 градусов. получается немножко разный вид. Ну смотря для каких работ может понадобится и такая, и такая. Мне даже, наверное, больше нравится вот такая. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, мой мастер-класс был вам полезен. До новых встреч!